Всем привет! Сегодня посмотрим еще на одну игру, которая open source, то есть с открытым исходным кодом и судя по, по отзывам в стиме, very positive, очень короче отзывается о ней неплохо. Эта игра называется t worlds ну как мы здесь видим написано свободная компьютерная игра с открытым исходным кодом в жанре многопользовательского 2D шутера. Короче, что тут надо? Тут надо управлять колобком, и цель колобка зависит от режима игры. Например, уничтожить противников, доставить вражеский флаг к себе на базу, или добежать до конца карты. А, вот, вот, вот, вот. То есть здесь это вики, хотите, почитайте. А это непосредственно сайт, да, этой игры. И чтобы скачать исходники, скорее всего, Downloads. Ну, не скорее всего, а точно... И я нажимал вот сюда. Дело в том, что я уже скачал, но я еще не собирал. Потому что вы знаете, что я собираю при вас. И все проблемы, на которые я наталкиваюсь, вы все видите. Вот. Короче, я нажимал, нажимал, нажимал, нажимал. А, вот. SourZip. Что это все такое, я не понял. Это, наверное, разные версии игры. А, ну сайт немного кривоват а, вот ну вроде бы игра не кривовата не кривовата ну мне что-то напоминает червячков ворамс да напоминает червячков короче короче давайте попробуем собрать а, собрать сам архив сам архив не помню сколько. Ну, немного он занимает а вот сама игра так симейк э лист я вижу ридми Ритми установка зависимости а ну это если вы до этого еще ничего не устанавливали то конечно же это все надо делать у меня скорее всего это уже давно все установлено потому что потому что список игр вот уже не маленький да и и я думаю здесь все установлено. короче попробуем семейк семейк запускаем Понеслась и пронеслась. Вроде все найдено. А, ну, как бы я здесь не вижу никакой ошибки, поэтому поэтому make файл был сгенерирован. Давайте посмотрим на на язык. Язык у нас C++. C++. А ну-ка, давайте-ка найдем. А вот что искать? Main. Вот так вот. А Mainов много. Сервер-клиент. Интересно, а где же так? А вот непосредственно main наша функция. Все тут есть. Короче, написано на языке C++. Так, давайте тогда запустим make и посмотрим. Ух ты, сразу понес. Ну, вроде бы, вроде бы ничего сложного нет. На самом деле скачали исходники точечка и make и довольно шустро собирает файлов не так уж и много. То есть, пока я вот это вот что-то говорю, уже, уже все собрано. Так, и у нас есть два экзешника, я вижу, T-Worlds и, и еще какой-то tworlds srv. А, это, наверное, сервис. Ой, блин, сервер. Наверное, если вы хотите запустить. Ладно, ладно. Давайте попробуем запустить. Если она сейчас запустится, я вам могу сказать, что это будет круто. Потому что... Ага, тут пайтоновских скриптов. Вон мы видим немало. Немало. Вот. Могу сказать, что довольно быстро собралась И по отзывам вроде бы очень и очень. Так, короче. Запускаем. Опа. Опачки. Опачки. Игра запустилась. Интересно. Игрок... Ого, сколько языков. А что это ты и? А, ты. Наверное, и надо было, а не ти. Хрен его знает. Короче, управление. Граф... Ну давайте попробую я сыграть. Разрешение все поддерживает. Звук включить, выключить. Это все нам не надо. Игра. А, глобальные, локальные. Не понял. А, что... а, глобальные, а локальные. В чем разница? 0, 0, 0. 0. Ладно, давайте глобальные глобальные хм, по пингу по пингу отфильтруем так ну попробуем сюда опачки смотрите-ка пробел это я прыгаю так а чё но мне вот эта кошечка А, ожидание игроков все я понял разминка ожидание игроков ну блин прикольно Игруха прикольная, смотрите-ка. Я могу стрелять, походу, да, похоже на червячков, но дело в том, что у червячков так нельзя было бегать, а здесь можно. Так, а что он оружие не берет? У меня, наверное, такое же есть. Вот. Или, или, наверное, еще нету игрока. Короче, нажимаю 1, 2, три, 4. Ага, разные виды оружия есть. 4, 5, 5 пятерки нету. Короче, я понял, здесь надо бегать и лупашить или как там было написано игроков или переносить флаг. Только вот куда его нести, я не знаю. Блин, круто. Почему круто? Потому что она мало занимает. ZIP-архив скачался довольно быстро, это раз. Во-вторых, собралась буквально там за пару минут, наверное, я не засекал. И и и и ну я тут походу один потому что она ну, если табуляцию нажать да, меня что-то нету и и короче я сам играю наверное ой-ой-ой-ой наверное наверное наверное надо подключаться там где есть игроки а, вот Ух ты, я пробел нажимаю, еще можно в воздухе от, типа отскакивать. Вот смотрите, нажимаю, нажимаю, нажимаю, наж... не, не получилось. Вот, короче, игра написана на язы... с использованием языка C++. Вот, выглядит неплохо. На Steam есть она бесплатно, бесплатная версия. Дальше, дальше, дальше, давайте посмотрим на... А вот это давайте еще, world запустим сервер... Uh, подчеркивание это что такое это что такое это по ходу си се... а да вот был запущен сервер uh, вот пароль для доступа сервер unnamed короче я понял то есть здесь скорее всего есть какой-то файл конфигурации для сервера который надо подправить подправить либо же либо же а ну ка help Хелпа нету, он просто запускает просто запускает сервер. Я понял. Короче, я думаю об этом можно будет почитать, наверное, документация где-то здесь есть, вот docs есть какой-то и и, и и и и вот, да, есть клиент конфиг, сервер command, сервер settings, hacking and development, source formatting все есть. Дальше, давайте посмотрим. Э что тут используется? Наверное, какая-то SDL точно используется. SDL. Так, for each у нас происходит. Шрифты загружаются. Да, вон идет поиск SDL2. В принципе, с SDL2 вы уже более-менее должны быть знакомыми. Так что здесь даже не особо много различных библиотек. Э, игра Все, Давайте посмотрим, сколько это все добро э, занимает. Короче, сам архив занимает 9 мегабайт. Сам архив, то есть исходники занимают 9 мег, мегабайт. Ну и понятное дело, там скорее всего и картиночки есть где-то. Круто. Возможно, картиночки подкачиваются. Хотя, хотя вряд ли. Мне кажется, что ни, ни, ничего ниоткуда не подкачивается. Все картинки находятся здесь. Аудио также находится здесь. Что это за формат? Формат непонятный. Не знаю. WPK. Какой-то, наверное, свой формат. А, вот вот вот вот а в собранном виде игра у нас занимает ну то есть вместе с исходниками а... 45 мегабайт, очень круто, ребята, очень круто. Ну, в принципе, все, игру вы увидели, увидели, что она легко собирается, соответственно, можно ее разбирать для себя и использовать какие-то решения в своих проектах. Ну, а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!